Продолжаем и завершаем мою тираду про спорт. Вы, наверное, знаете, что сейчас у нас в Сибириан Волнах идет флешмоб, идет своего рода марафон о том, как в изоляции заниматься спортом. Так вот, я предлагаю вам включиться в этот марафон, поддержать его. И, соответственно, сделать огромную пользу для себя. Ну и, конечно же, для тех, кто еще пока не подключился своим примером их к этому сподвигнуть. Потому что, еще раз повторяю, спорт, интенсивный спорт – это мощный выброс эндорфинов, а они блокируют действие гормонов стресса. Итак, смотрите. Вот мы с вами поговорили о том, как убрать избыточный очаг хронического стресса, понятно дело, что это вопрос ни одного часа, ни одного дня и ни одного даже года над этим нужно работать достаточно долго, но главное понимать цель к которой вы идете. Теперь краткий влог, связанный с тем, а как можно по-другому заблокировать гормоны стресса. но ну вот если мы пока не можем в своем головном мозгу создать новые очаги, позитивного раздражения, если мы пока еще не готовы заниматься интенсивным спортом, который вызывает синтез эндорфинов, то как мы еще можем заблокировать действие гормонов стресса? Ну, есть способы, друзья мои, есть способы, но я их вам не рекомендую, хотя большинство людей именно этими способами пользуются. Итак, алкоголь. Что делает алкоголь и почему многие люди используют алкоголь для того, чтобы бороться со стрессом? По сути дела алкоголь задействует систему опиоидных рецепторов. Это рецепторы, на которые как раз и влияют те самые эндорфины, которые вырабатываются в нашем организме при нормальных физиологических процессах. Будь то спорт, будь то позитивные эмоции, будь то секс, будь то другие вещи, связанные с тем, что, когда мы после этого чувствуем Необыкновенный прилив сил, необыкновенное позитивное ощущение, необыкновенную внутреннюю радость. Вот это и есть гормоны эндорфины, которые противодействуют гормонам стресса. Но это гормоны, которые выделяются в нас естественным образом. А есть некоторые техники, назовем их так в кавычках, которые могут как-то стимулировать действие гормонов эндорфинов ну, вот К ним, в частности, относится алкоголь. Он задействует систему опиоидных рецепторов. И мы на короткое время действительно получаем позитивные ощущения. Проблема в том, что, во-первых, алкоголь, вмешиваясь в работу на внутренних опиоидных рецепторов, нарушает наше собственное внутреннее... Ну, это как любой наркотик. Да? Что делает наркотик? Как только вы принимаете серьезный наркотик, он вмешивается в работу опиоидных рецепторов, и потом наш организм перестает вырабатывать собственные эндорфины. Все, мы попали в петлю. Алкоголь не так, конечно, быстро и не в такой степени, но он действует по тому же принципу. Он подрывает основы выработки собственных эндорфинов. Поэтому, если люди используют хронический алко... простите, алкоголь для коррекции хронического стресса, это не выход. Потому что мы только на короткое время блокируем действие гормонов стресса, а потом они компенсаторно выделяются еще больше. Второй способ – это заедание стресса. Известно, что сладко-жирная пища, воздействие на наш головной мозг, тоже вызывает активацию опиоидных рецепторов. В данном случае это более естественный способ, безусловно, в отличие от алкоголя. В данном случае ничего не нарушается, но есть очень большая проблема. Как только мы переходим на такой способ, мы понимаем, что это очень дорогой способ выработки эндорфинов. Дорогой в каком смысле? Да, мы их получаем каждый раз, когда мы съедаем шоколадную конфету. Но проходит год, проходит два, проходит три, с нашим организмом происходят такие вещи, которые мы не хотим увидеть в зеркале больше уже никогда, в самом страшном сне. И плюс ко всему за этим тянется целый хвост различных нарушений, связанных с ожирением, которые в организме накапливаются. Поэтому, друзья мои, я не думаю, что это лучший способ борьбы с хроническим стрессом, потому что, еще раз повторяю, задействуя систему опроводных рецепторов, мы, тем не, тем не менее, платим за это огромным, огромной ценой, связанной с избыточным весом, ожирением и связанным с этим хроническими заболеваниями. Итак, по сути дела, заблокировать действие гормонов стресса мы можем либо активным спортом, и это правильная вещь. Мы можем э, сладко-жировым питанием. Это естественная вещь, но неправильная, потому что влечет за собой большое количество осложнений. Или алкоголем. Это совсем неправильная вещь, потому что, во-первых, действие очень краткое. А в-третьих, это, по сути дела, начинает формировать зависимость и уменьшает эффективность наших собственных внутренних эндорфинов. Поэтому наша задача с вами – поискать другие способы коррекции нашего эмоционального фона – и я предлагаю это сделать на примере нашего продукта, флагманского продукта Siberian Wellness. Это stress relief, продукт из линии Siberian Supernatural Nutrition, который в своем составе объединяет. Все известные на сегодня вещества, которые могут влиять на так или иначе на активацию или наоборот торможение гормон, нейронов головного мозга, которые могут влиять на обмен гормонов стресса, которые могут влиять на выработку эндорфинов и которые могут помочь нам, например, нормализовать сон. А сон в данном случае является вообще-то ключевым моментом. То есть, вот смотрите, помните, я говорил, что формируется некий порочный круг. Острый стресс, простите, хронический мощный стресс, который формируется в нашем головном мозге, вызывает мощный синтез гормонов стресса. Гормоны стресса повышают резко активность головного мозга, он становится крайне возбудимым. И на этот возбудимый головной мозг падают новые отрицательные новости, формируется порочный круг. Выйти мы из него можем только одним способом. Нам необходимо перезагрузить мозг. А перезагрузить мозг животное или человек может только одним способом. Это здоровым, полноценным сном. Но как может у человека развиться полноценный, здоровый сон, если его мозг постоянно возбужден? И поэтому задача восстановления здорового сна является одной из ключевых. По сути дела, благодаря тому, что мы себе обеспечиваем здоровый сон, мы разрываем этот патологический круг. Мозг успокаивается, он становится менее возбудимым, он менее активно реагирует на негативные новости и, соответственно, мы его можем заставить переключиться на позитивные точки раздражения. Поэтому сон в данном случае является очень важным моментом. Полноценный восстанавливающий сон. И вот наша задача как разработчиков биологически активных комплексов, как раз и заключается в том, чтобы дать человеку в концентрированном виде вещества, которые помимо его работы над собственными жизненными установками, над спортом, над правильным питанием, помогут ему быстрее перейти на новый лад. Помогут ему в каких-то моментах выйти из порочного круга. Итак, давайте с вами вот берем состав. У меня, к сожалению, нет его в живом виде, потому что, еще раз говорю, я нахожусь в Европе. В Европе пока этот продукт не лицензирован, а мы продаем только сертифицированные продукты в тех странах, где мы работаем. А заказать из России я его не могу, потому что очень большие сложности с доставкой. Это только говорят на словах другие производители, что заказывать из России к вам придет. Нет, не придет, друзья мои, Там может не встанет и потом завернут все назад. Это проходили неоднократно. Итак, идем по составу. Начинаем рассматривать те вещества в природе и в питании, которые нам могут помочь ускорить процесс восстановления мозга. А наша задача вот, из состояния вот этого оголенного нерва перевести его в пластичный мозг ребенка, а потом привить ему новые привычки и новые традиции. Вот, по сути дела, в чем заключается задача. Итак, смотрим, начинаем с первого. Один из основных компонентов данного комплекса, и это вообще-то касается всех других антистрессорных продуктов, это магний. Что такое магний, что делает магний с нашим организмом, почему он важен для любых задач противодействия стрессу, нормализации сна, общему успокаивающему действию на организм. Смотрите, мы с вами... Такие вот совершенные идеальные существа. Мы люди, мы Homo sapiens, мы вообще не похожи на амёк. На самом деле мы похожи на амёк гораздо больше, чем вы думаете. И прежде всего это проявляется в нашей физиологии. Вот вы знаете, что до сих пор вся работа наших органов и клеток зависит от антагонизма двух банальных ионов. натрия, и калий. Вот они между собой находятся в состоянии антагонизма, и благодаря этому возникает возбуждение наших клеток, благодаря этому они работают, благодаря этому они передают информацию, благодаря этому они делятся, благодаря этому осуществляется передача нервных импульсов, передача гормональных импульсов, только благодаря взаимодействию натрия и калия. Почему? Потому что мы с вами родились в первобытном океане, в котором были эти гормоны натрий и калий, то есть та самая морская соль. И вот наши древние амебы научились использовать натрий и калий для того, чтобы управлять работой клеток. И вот мы сейчас с вами такие совершенные люди, которые сидим с вами сейчас в этом блестящем, сияющем мире, по-прежнему, как и амебы, зависим от антагонизма разных ионов. Вот натрий и калий – это возбуждение успокоение клеток. То же самое есть другая пара – кальций и магний. Кальций и магний – вторая очень важная а, пара ионов, которые управляют а, работой наших клеток. Прежде всего, это касается мышечных клеток а, и нервных клеток. А как раз мышечные и нервные клетки при стрессе больше всего и повреждаются. Так вот, а, грубо говоря, натрий – это возбуждающий ион, калий – успокаивающий. И вот чередование возбуждения и успокоения и составляет основу жизни клеток. То же самое кальций и магний. Кальций – это возбуждающий ион. Он повышает активность сердца, возбуждаемость сердца, повышает активность мышц, возбуждаемость мышц, повышает активность работы клеток головного мозга. А магний, наоборот, расслабляет сердце, расслабляет сосуды. Расслабляет мышцы и заставляет их восстанавливаться. Успокаивает мозг и наоборот переводит его в состояние успокоения, восстановления, рефлексии. И вот кальций и магний так вот между собой управляют. Нужно возбуждение, работают ионы кальция. Нужно успокоение, работают ионы магния. Вот такой первичный бульон, вот такой первобытный океан, в котором мы с вами родились, и до сих пор мы в нем с вами и существуем, и благодаря вот этим разным ионам мы управляем своими клетками. Так вот, магний – это очень важный ион для того, чтобы балансировать все процессы возбуждения. Если в нашем организме будет не хватать магния, то начнется избыточное возбуждение. Об этом, например, хорошо знают спортсмены спортсмены, которые занимаются очень э, длинными нагрузками, например, марафонцы, вот если очень долго бежишь и ты не э, восполняешь дефицит магния в своем организме, начинаются страшные судороги. Почему? Мышцы начинают избыточно сокращаться, у них нет магния, который бы мог этому противостоять и давал бы им возможность расслабиться и восстановиться. Вот точно так же происходит в нашем мозгу. При недостатке магния, представьте себе, наши клетки в мозгу как мышцы, переходят, условно говоря, в состояние судорог. Они начинают максимально активно работать. у них повышается электрическая активность. Они становятся крайне возбудимыми. И в том числе к различным стресс-факторам. Поэтому магний в данном случае чрезвычайно важен для нормализации баланса возбуждения и расслабления. Очень важен как снотворный элемент. И не зря с 70-х годов магний – неизменный атрибут любых антистрессорных формул, любых. Дело в том, что из нашей текущей пищи, а мы с вами давайте так, честно говорить, перешли в основном на фастфуд, мы получаем очень мало магния. Кальция много. Почему? Потому что очень много молочных продуктов в нашей еде. А молоко, сыр, йогурты, любые другие молочные продукты, творог – это источник очень большого количества кальция. Кальций приходит в наш организм в большом количестве. А магний – это удел, в основном, не очень привычной для нас растительной пищи. Это различные крупы, это различные сухофрукты, это большое количество овощей и фруктов, что для большинства людей не является нормой повседневной жизни. Правильно? И в итоге получается, что кальция мы получаем много, а магния мы получаем мало. А баланс возбуждения и расслабления сдвигается в сторону возбуждения. И на этом наслаивается хронический стресс. Поэтому, если мы с вами хотим начать работу по управлению своим стрессом, мы должны получать магний. Либо мы его получаем из пищи, для этого мы смотрим таблицы содержания магния в различных пищевых продуктах, либо мы его получаем в готовом виде, в концентрированном виде, в составе продуктов. Вот, например, наш комплекс стресс-релив обеспечивает в суточной дозировке почти 50% суточной потребности человека в магнии. Это очень хорошая доза, с учетом того, что мы с вами еще магний получаем из пищи. Итак, это первый компонент, про который мы с вами проговорили. Магний в составе этого продукта содержится в хелатной форме, то есть магний соединен с аминокислотами. И это важно не только потому, что органическое соединение магния усваивается лучше, соответственно, биодоступность такого магния будет выше. Важность этого соединения подчеркивается тем, что магний в данном случае соединен с такой аминокислотой, как глицин. То есть магний в составе нашего продукта стресс релив представлен без глицинатом магния, то есть магний соединенный с глицином. Попадая в организм, это вещество распадается на магний и глицин. И магний, как я уже сказал, действует как успокаивающий он, а глицин тоже очень важен для центральной нервной системы. И в данном случае мы в составе данного продукта в суточной дозировке тоже имеем 50% суточной потребности нашей в глицине. Что делает глицин? Дело в том, что глицин, помимо своих других функций, у него много достаточно функций, играет роль очень мощного тормозного нейромедиатора. То есть наш, наш мозг как управляет процессами возбуждения и восстановления, и успокоения? С помощью определенных биологически активных веществ, которые синтезируются в клетках, и либо их возбуждают, либо их наоборот успокаивают. Так вот, галицин является мощным, естественным, успокаивающим нейромедиатором, который тормозит центральную нервную систему, который тормозит очаги повышенного возбуждения в центральной нервной системе. Переходим дальше. Переходим к таким естественным блокаторам гормонов стресса, как гамма-аминомасляная кислота. Вот помните, я говорил про эндорфины, которые есть в нашем организме? которые противодействуют гормонам стресса, которые влияют на систему опиоидных рецепторов. Так вот, помимо эндорфинов, в нашем организме есть еще одно биологически активное вещество, и оно носит название гамма-аминомасляная кислота. У нее в центральной нервной системе есть свои рецепторы, и влияя на эти рецепторы, достигается успокаивающий, снотворный, расслабляющий эффект. То есть это естественный Антидепрессант – это естественное э, успокаивающее вещество, как его еще называют, анксиолитик. То есть, естественное вещество, которое в нашем организме вырабатывается для того, чтобы управлять избыточными процессами возбуждения в центральной нервной системе. В составе нашего продукта есть сразу три э, компонента, которые влияют на рецепторы к гамма-аминомасляной кислоте. Первое и самое важное, наверное, вещество, которое входит в состав данного продукта Самое инновационное Это так называемый альфа казозепин Что такое альфа-казазепин? Звучит очень фармацевтически, не правда ли? Действительно, есть группа таких фармацевтических препаратов Многие, наверное, слышали Это известные антидепрессанты, которые в свое время довольно широко использовались Они назывались бензодиазепины а здесь звучит примерно одинаково, альфа-казазепин. Разница в том, что бензодиазепин – это синтетические вещества, а альфа-казазепин казозепин это естественный продукт гидролиза молочных белков который э, обнаруживается в небольших количествах в грудном молоке матери. Кстати говоря, именно поэтому очень часто э, проводились целые исследования, поэтому после кормления ребенок очень быстро засыпает, потому что в молоке содержатся факторы, обеспечивающие э, успокоение центральной нервной системы, потому что в процессе сна очень быстро растет ребенок, очень, э, в большом количестве происходят различные пластические факторы. И именно оттуда и с той физиологии. Новорожденных, и возникла идея научиться синтезировать альфа-казозепин из белков молока. И давайте уже и животному и человеку, у которых проблемы возбуждения очень распространены в последнее время. Так вот, как действует альфа-казозепин, который, еще раз повторю, является естественным продуктом гидролиза казеина молока? Он, попадая в организм человека, соединяется с рецепторами гамма аминомасляной кислоты. То есть он по своей структуре очень похож на эти рецепторы. Он, соединяясь с этими рецепторами, вызывает те же самые эффекты, которые бы вызвала гамма-аминомасляная кислота. А это успокоение, это снотворный эффект, это антидепрессантный эффект, анксиолитический эффект, устранение беспокойства, восстановление и так далее. То есть это естественный гормон, вернее, это естественное вещество, противодействующее действию гормонов стресса. Гамма-аминомасляная кислота это делает естественным образом, она синтезируется в нашем организме. А альфа-казазепин в данном случае может помочь нам ускорить этот процесс, потому что синтез гамма-аминомасленной кислоты в нашем организме может либо быть нарушен, либо быть не в полной мере. И принимая альфа-казазепин, мы тем самым ликвидируем вот этот дефицит и позволяем ускорить противострессорное воздействие за счет активации рецепторов гамма-аминомасленной кислоты. Теперь немножко о гамма-аминомасленной кислоте и о влиянии ее на Наш эмоциональный фон и нашего устойчивого стресса. Во-первых, гамма-аминомасляная кислота в принципе синтезируется в нашем организме. Это естественное вещество, еще раз повторяю. Но здесь очень важный момент. Дело в том, что на определенную часть гамма-аминомасляная кислота, синтез гамма-аминомасляной кислоты зависит от, здесь я делаю многочие, от нормальной кишечной микрофлоры. Потому что кишечная микрофлора, нормальная кишечная микрофлора, о значении которой мы разговаривали очень много-много-много до этого, на самом деле оказывает влияние и на нашу устойчивость к стрессу, оказывается, тоже. Дело в том, что в процессе своего метаболизма, в процессе разрушения неперевариваемой пищевой клетчатки, бифиды и лактобактерии синтезируют большое количество промежуточных короткоцепочечных жирных кислот, из которых потом в организме может синтезироваться, в том числе, Гамма-аминомасляная кислота. Понимаете, в чем дело? Если у нас нормальная кишечная микрофлора, она помимо своего иммуностимулирующего действия, помимо своего влияния на пищеварение, она еще оказывается обладает мощным антистрессорным и психоактивным действием. Но помимо альфа-казазепина, который в данном случае включен в состав продукта как инновационный компонент производства всемирно известной французской компании Ingridia, которая занимается молочными белками и продуктами на основе молочных белков, и в данном случае она представлена патентованным средством под торговой маркой Lactium. В составе есть и более Знакомые нам и гораздо более проверенные вещества, активизирующие обмен гамма-аминомасляной кислоты и задействующие работу этих рецепторов, и тем самым влияющие на нашу устойчивость к стрессу и повышающие восстановительные процессы в головном мозге и обладающие определенным снотворным эффектом. Это, конечно же, валериана с активными валереновыми кислотами и экстракт пасифлоры. Как тот, так и другой в данном случае являются стандартизированными экстрактами, то есть они стандартизированы по содержанию активных веществ, которые как раз и обладают активирующим влиянием на рецепторы гамма аминомасляной кислоты. И за счет этого и обладают вот этим мягким естественным снотворным действием, потому что они задействуют естественные каналы сна. А как мы уже повторяли, нам важно обязательно нормализовать э, естественный, полноценный восстанавливающий сон, чтобы разорвать тот порочный круг, который формируется в головном мозге. Если уже мы заговорили о растительных веществах, то давайте, конечно же, вспомним такой известный растительный антидепрессант, как э, экстракт зверобоя. Он содержит в себе, опять же, стандартизированный экстракт зверобоя содержит в себе гиперицин, который влияет еще на одну систему Управление нашим э, тонусом, э, нашим э, успокоением головного мозга. В данном случае речь идет э, о таком. помните, мы говорили уже о каких нейромедиаторах, проговорили. Мы с вами как проговорили про... Гамма-аминомасляную кислоту – важный нейромедиатор, управляющий балансом активность расслабления в головном мозге. Мы проговорили про такой нейромедиатор, как глицин, который является мощным тормозным нейромедиатором и способствует успокоению нервной системы. И вот еще один нейромедиатор, который есть в нашей нервной системе – это ацетилхолин. Он тоже обладает в целом успокаивающим влиянием на нервную систему и прежде всего на головной мозг. Так вот, оказалось, что гиперицин обладает влиянием на эту нейромедиаторную систему. Но, кроме того, поскольку, как у любого растительного вещества, нет одной точки приложения, да, это у фармацевтических препаратов есть одна и очень узкая точка приложения, у растительных, препаратов много разных точек приложения. Так вот у гиперицина есть еще одна очень важная точка приложения. Это влияние на обмен еще одного нейромедиатора, серотонином. Вот если про глицин, гамма-аминомасляную кислоту, ацетилхолин вы слышали, наверное, не так часто, то про серотонин вы слышали совершенно точно. Все говорят в последнее время, что серотонин это гормон Настроение – это гормон позитивного настроения, это гормон позитивного отношения к жизни. Это действительно так. Серотонин – это гормон позитивного настроения. И чем больше в нашем организме серотонина, тем легче мы реагируем на любые стрессорные ситуации. Тем легче нам выйти из порочного круга, который формируется при застойных очагах раздражения, связанных с той или иной тревогой. А для того, чтобы нам задействовать серотонин, нам необходимо... Во-первых, предоставить источники его синтеза, например. Ну, это должно быть определенное питание, которое содержит например, большое количество триптофана. Потому что серотонин синтезируется из аминокислоты триптофан, либо мы можем воздействовать непосредственно на сам обмен серотонина. И вот гиперицин так и действует. То есть он увеличивает количество серотонина в клетках головного мозга. Он замедляет его разрушение. Концентрация серотонина таким образом повышается и его позитивное влияние на наше настроение, на расслабление, на восстановление клеток головного мозга увеличивается. Вот так влияет наш гормон радости и позитивного настроения серотонин. Но, кроме гиперицина, есть еще одно вещество опять же природного происхождения, которое может влиять на обмен серотонина и в данном случае на скорость его синтеза. Это, опять же, растительный экстракт, экстракт такого экзотического растения, как грифония, который содержит тоже, возможно, вам известное вещество, как 5-гидрокситриптофан. Помните, я говорил, что серотонин синтезируется из триптофана. А вот 5-гидрокситриптофан – это вообще готовая молекула для того, чтобы синтезировать серотонин. То есть непосредственный предшественник серотонину. Чем больше мы употребляем 5-гидрокситриптофана, тем быстрее он проникает в наш головной мозг, и тем быстрее из него там синтезируется серотонин. И вот в составе нашего продукта, о котором мы сейчас с вами говорим, стресс релив у нас содержится 100 мг чистого 5-гидрокситриптофана как предшественника серотонина. Гиперицин, как экстракт зверобоя, замедляет разрушение серотонина, а 5 который поступает в составе экстракта грипфонии, увеличивает синтез серотонина. В нашем головном мозге формируется естественным образом высокая концентрация серотонина. А, как я уже сказал, это гормон радости, позитивных эмоций и восстановление головного мозга, что нам очень важно на протяжении того, как мы себя готовим уже с точки зрения сознательной нашей коры головного мозга к тому, чтобы в дальнейшем противостоять стрессам. Но это еще не все, потому что в нашем головном мозге огромное количество разных точек взаимодействия, разных-разных и -разных медиаторов, которые влияют на возбуждение или наоборот торможение центральной нервной системы. И еще один природный компонент л который выделяется из зеленого чая, из листьев зеленого чая, он тоже оказывает очень мощное тормозящее и восстанавливающее действие на центральную нервную систему. Почему? Потому что по своей структуре он очень похож на глутамин. А глутамин это еще один нейромедиатор в нашей центральной нервной системе, которая обладает успокаивающим, тормозящим, расслабляющим воздействие. Итак, вот смотрите, мы с вами прошли, сейчас я еще раз посмотрю, чтобы я ничего не забыл, по всем компонентам данного комплекса. И, по сути дела, на сегодняшний момент это все, что наука о биологически активных веществах знает в отношении того, как влиять на противодействие гормонам стресса, на разрыв порочного круга, связанного с избыточным возбуждением головного мозга. Давайте еще раз по ним пройдем. Итак, смотрим прямо по составу капсулы таблеток, которые входят в состав этого набора. Я напомню, что это у нас 5, 5 2 таблетки и 3 капсулы в одном пакете в суточной дозе. Вот, проходим по его составу. Итак, магний. 50% от суточной потребности. Вспоминаем, кальций магний между собой регулируют баланс восстановления и возбуждения. В разных клетках, мышцах ли, или в головном мозге. В данном случае нас интересует головной мозг. И нам важно на этот период противодействия стрессу обеспечить себя достаточным количеством магния. Магний мы получаем в составе данного продукта 50% и выравниваем баланс кальция и магния. При этом мы его получаем в составе аминохилатного комплекса, обеспечивающего максимальное усвоение, но плюс ко всему, Вторая часть этого соединения, глицин, сама по себе обладает мощным, тормозящим и успокаивающим воздействием на центральную нервную систему, потому что является одним из нейромедиаторов голодного мозга. И это тоже 50% отсуточной потребности. Идем дальше. Гидролизат лактопротеина лактиум. Это естественный природный альфа казозепин продукт гидролиза казеина молока. Влияет на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, которая наряду с нашими эндорфинами является главным противодействием, гормонам, главным, главной линией противодействия гормонам стресса. Обладает успокаивающим, снотворным, антидепрессивным, анксиолитическим действием. Естественным образом стимулируем рецепторы к данному веществу и тем самым повышаем нашу готовность к противодействию возбуждающим факторам. Помимо, Переходим к третьему комплексу, и здесь мы вспоминаем про то, что экстракт зверобоя, простите, экстракт валерианы, экстракт пассифлоры, также влияют на рецепторы гамма-аминомасляной кислоте. Но при этом очень важно, чтобы и тот, и другой экстракт были стандартизированы, потому что не сама по себе трава влияет. А активные вещества, которые в ней содержатся, и нам необходимы экстракты, которые содержат в себе доказанное количество действующих веществ. Вот, например, если мы посмотрим на таблицу активного состава, то мы увидим, что валериановой кислоты в суточной дозе мы получаем одну треть. Не просто валериана, не просто экстракта валериана, нас интересует валериановая кислота, потому что именно она действует на рецепторы гамма амин кислоты. Экстракт зверобоя, вспоминаем, что с одной стороны экстракт зверобоя влияет на ацетилхолиновые медиаторы, а с другой стороны он тормозит разрушение серотонина, гормона радости, гормона радости позитивных эмоций. Это усиливается наличием в составе 5-гидроксиэльтриптофана, полученного в составе экстракта грифонии, а это не что иное, как прямой предшественник того самого серотонина. И, наконец, мы вспоминаем про то, что еще одно природное вещество – эльтианин, которое получается из экстрактов зеленого чая, по своей химической структуре очень похоже на глутамин. А глутамин – еще один успокаивающий нейромедиатор. Таким образом, мы в этом составе получаем максимальное количество веществ, которые способствуют максимальному успокоению активности клеток головного мозга, и самое главное, нормализации нормального сна, потому что, еще раз повторяю, нам необходимо настичь обязательно нормального сна для того, чтобы перезагрузить организм и выйти из этого порочного круга.